Здесь хотя бы отбойник сделали. Вопрос, не раскорячимся ли мы с этим отбойником сейчас. Раскорячимся. Все. Вот похоже мы и приехали. Надо же было. Я эту дорогу просто сверху смотрел. Мне она сверху казалась абсолютно нормальной. Такой не критичной, проезжабельной. Знал бы, сюда бы не поехал, если бы я знал, что будет такая дорога. Я порой вот так вот приходится корячиться по э, заправкам. Заехали в наш э, Вейнер Суперу, ну, как вы видите, умудрились заправиться. Вот я проехал вот так, развернулся с прицепом чудом, вот так занимая все места, благо никого нет, остановился на секундочку. Так и хочется искупаться в такую жарищу. Где-то тут тусовка кайтеров. Их должно быть бесконечно много здесь. О, яхты гоняются. Посмотри, какой уровень был озеро. Насколько упал уровень воды. Видишь? Да, Фотипы Вообще. Да, феноменально. Яхты! А нам куда-то вот туда, в горы. Подальше. Как там наш прицеп? Итак, момент истины. Если мы хотим скучные дороги, мы поворачиваем налево. Если хотим скучные дороги, поворачиваем направо. Налево дорога идет на город Бриансон. И красиво через туннели, через автописта, автодороги, выводит нас в Италию. Но мы же не ищем трудных легких путей. Мы хотим по-настоящему... Мы поворачиваем направо... И пока не знаю я даже, куда мы едем. Но едем куда-то в очень интересные места. Будем проезжать мимо монте Монтевиза горы. Друзья, типичный городочек французский горный. И самое интересное, что нам наша Мариванна подсказывает, куда ехать. Но только некоторые тупые, особо тупые, эти самые водятлые, типа меня поворачивать никуда. И вот теперь момент истины, нам нужно проехать здесь. Я не знаю, проедем мы здесь или нет. Так, Прямо. Это мы с прицепом, друзья. Центр города. Первое испытание на дороге – светофор. Мы не знаем, что там, но поворот впереди очень крутой. Ох, и может быть, неправильно мы сделали, что поехали вот так. Как бы не развернуться сейчас в обратную сторону, но самое главное – развернуться вовремя, потому что если мы где-нибудь с прицепом этим раскорячимся, это будет, конечно, огонь. Это будет контент-огонь, так что смотрите наше приключение как мы попадем через мощные горные перевалы которые половину года закрыты из италии во францию фу из франции в италию погнали так сейчас самое главное ну и что нам там что нас ждет за поворотом да не так и страшно высунь камеру наружу лучше да но уже для планерного прицепа сам себе рок н рольчик можешь на прицеп направить камеру для разнообразия две машины здесь уже не расходятся <звы> все довольны всем весело, мне тоже я уже прям похрюкиваю от восторга иначе скучно жить если ходить всегда протоленной дорогой то никогда не будет весело контента огня и движения вперед Но я бы этого никогда не увидел наверное если бы не поехал о, туннель впереди, смотри. Рид холм. Так, смотрим. Ограничения никакого. Трафика встреч твой никакого. Жвем когти. Эй! Мне определенно нравится эта дорога. Она восхитительна. Сама по себе уже. Вау, а там внизу речка. Деваться некуда только в туннель. Узенький. Ой. Да, тут и разъедешься. Слушай, ну нету никакого этого самого ограничения, типа, кто первый едет. А хотя, конечно, надо было бы. Места вообще нету, особенно для планерного прицепа. Авантюрка. Самое главное над всем этим, друзья, я летал сверху. Все это я вижу, но сверху, снизу такой красоту фиг увидишь еще. Потому что высоко. Искупаться бы. И вот эта речка, смотрите, течет, течет, потом раз, становится озером. Наш планерный караван идет навстречу новым приключениям. А сумасшедший водитель и не менее сумасшедший пассажир, так сказать, подвывая от восторга, едут дальше. Вау! Мотоциклистов немеренное количество. Мне кажется, для мотоцикла такая дорога самый рок-н-ролл. Надо будет как-нибудь взять верную Yamaha Вирагу и прошвырнуться. Ну, помимо этого, смотрите, какие большие бетономешалки бегают. Есть шанс, что и мы проехать сможем с нашим прицепом. Блин, как в Аватаре скалы, да? Друзья, посмотрите, какой прикольный домик на прям горе. Даже не домик, а какой-нибудь замок, наверное. Это мы во что, в пробку уперлись? Да, смотрите-ка. с Вот так вот. Ой! Интересно сколько. Наконец-то постоим в горных пробках. Пока ты живешь не в Москве, это вот настолько хорошо без пробок привыкаю жить. Офигенно. Ух, как круто! Как называется Оп. и замок. Ты посмотри, настоящее оборонительное сооружение. Да, вот сюда, конечно, соваться с прицепом было сумасшествием. Неизвестно, как это, как раньше строили-то. Раньше-то не знали, что будут вот такие прицепы ездить. Ну, доблестные полицейские. Если бы они видели, что мы не проедем, они бы нас предупредили, наверное. Так, друзья! Напишите прямо сейчас в комментариях, проедем мы все-таки или не проедем. Нам осталось 46 километров до перевала. А, как говорится, дорога перестает быть темной. Все веселее и веселее. Кто скажет, проедем мы в Италию этой дорогой или все-таки развернемся и будем возвращаться? Под этими всеми горами я летаю. Мы сейчас вот по, -по склону, который справа... Пойдем вверх постепенно. Как, даже сам не знаю пока. Прямо я даже не знаю, куда ехать. А вот мы сворачиваем направо, и, как я говорил, пойдем уже дальше вдоль склона. То есть, места я знаю. Когда мы летим к Монтевизе, вот над этой горкой мы, собственно, берем набор. И вот как мы вдоль нее летим, так мы вдоль нее поедем сейчас. Камера GoPro 10 перегрелась, сволочь. Поэтому снимаю вам на телефон. Да, дорожки все уже и машина едет все хуже, тянет еле-еле, эх, доедем, не доедем, друзья, давайте там, комментируйте, потому что интересно будет читать, что вы думаете вообще в этой ситуации, потом посмотрим, естественно, все вместе, посмотрите, какая бетонная мешалка проехала, я думаю, что в такой ситуации должны мы проехать, Ну что ж, друзья, <смех> весело все. Вот оттуда мы поднялись, вот по этому ущелью, вот здесь. И э, тут начался первый боевой серпантин. Мы так, с, труд... ну, с трудом прошли поворот, но неприятненько было. И, конечно, сейчас вот момент истины. Все-таки стоит нам переться дальше в горы. И там, тем более, видите, еще и гроза на перевале. Осталось 30 километров. То ли струсить и повернуть обратно. В этом месте мы еще спокойно разворачиваемся. Как вы думаете, что мы выберем? Вечер перестает быть томным. Вот этот зигзаг, непонятно проедем мы или нет, друзья. Мы сейчас вот в этой деревне уже нарезали такой жуткий разворот, что шкаля были прицепом по земле. И вот как вот в этих горах вести себя дальше, я не понимаю. Но мы попробуем. Товарищ сумасшедший Конечно Шагу не <смех> шагу назад Ой, сказочный долбоебый Привет этот я уже узнаю Он такой лесистый Фу лесистый, наоборот, травянистый Так, кто главный Ага, нам уступает дорогу, хорошо вот На велосипеде сейчас тяжело Высота постепенно растет И вот там, где облака, видите, на перевале лежат Собственно, туда нам и надо. Вот как ездят, скажите мне, на планерных прицепах по таким городам. что я не очень понимаю вообще, как нам тут и куда, куда ехать. Держи камеру. Завозом пахнет. Слышишь? Чую, чую. даже деревня без работы. Офигеть! Да, да, да. Фух, друзья, момент истины, нам надо сдать задом, Марья Ивановна не туда нас повела, нам нужна была нижняя дорога, впереди там, судя по всему, разворота нету, поэтому буду сдавать задом. Хорошо хоть этот, с горки едем. Привет, Барбова! Теперь заносить хвост. Фу. Ну что, поехали назад. Через 600 метров резкий поворот налево. Направляйтесь на северо-запад. Через 100 метров поверните направо. Через 600 метров. Да. Поворот. ну развернуться мы развернулись дальше что непонятно мари ванна сучка крашеная если ты еще раз нас заведешь не туда я тебя не знаю что с тобой сделаю посмотри как красиво лучше сними его. да если бы навигатор нас сюда не завел мы бы на эту красоту и не полюбовались наконец-то прохладный воздух наконец-то гроза да становится все уже, мягко говоря все хуже. У нас впереди очень жесткий разворот один и вот если мы его не пройдем то весь наш путь и беспощаден совершенно непонятно как нам быть да а впереди видите со стороны Италии шпарят облака очень все конечно красиво снимай снаружи ну, очень страшно я еду вообще на первой передаче потому что не хочу даже даже не хочу переходить на вторую медленно и печально до да, коровки а ты уверен что мы высоту больше набирать не будем видишь вон дорога просматривается да, но потом. Там нет серпантина. Да? Да. Ну ладно. Альпийский луга. Ты хочешь сказать, вот этот поворот был? Нет. Это Не приятный, нет? Этот-то проходибельный, нормальный. Это приятный. Так я пока камеру отключаю. Вниз падают, друзья, облака. Мы сейчас попадем еще и в облачность, до кучи к нашим всем приключениям. Смотри. Ну, пробуем. Оп, нормально. Это этим, задом он бьется. Пока проходим. Не мог бы я никогда подумать, что такой подвиг совершу. Мудаческий. Надо же было. Я эту дорогу просто сверху смотрел. Мне она сверху казалась абсолютно нормальной. Такой не критичной, проезжабельный Знал бы сюда бы не поехал, если бы я знал, что будет такая дорога. Переход Волкова через Альпы. Оттуда дует страшный ветер. Прицеп, конечно, виляет, как черти что. Но сейчас я перестану видеть дорогу. Только бы никто не встретился по дороге. Но дорога асфальтовая. Должны же быть какие-то госты и осты у нее. Я считаю. Друзья, если что, вините во всем французские госты и осты. Или итальянские уже. Все, я угу. Ну, друзья, вот что могу. Ничего не видно. Собственно, где-то здесь уже перевал. Пока поднимаемся вверх. То есть еще в Италию не въехали. Но в целом уже почти. Ничего больше поснимать не смогу, потому что все равно туман. Буду концентрироваться на дороге. Вот, похоже, и перевал. Вот он впереди. Да, жесткий. Ну, надеюсь, пройдем. Прошли Фу Дальше должно быть легче Да, если вспомнить, что на хвост, за хвостом у нас 300 тысяч евро едет То это, конечно, веселье Навигация, конечно, сильно спасает Подсказывает, когда будет поворот какой <музык> Машина Вот перевал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 Так, руки убирай. Руки убирай так, чтобы я видел. Блин. Я бы... Уже второй раз я так не поеду. Это единственный раз, когда я такой контент-огонь снимаю, друзья. Это просто... И вот нам туда еще надо вниз спуститься, и все эти повороты пройти. Видите, какой бешеный уклон там, на этом повороте. Мне совершенно непонятно, как он вообще берется в обратную сторону. Это все проезжается. Так встречных нет? Нет, пока что. Если что, будем скалу долбить. Видишь скала? Мне сейчас нужно так завернуть колесо, чтобы не, а, правое колесо не, не слетело в пропасть, вот в эту дыру. А левое не отколошматило, а прицеп не отколошматил при этом скалу. Прошли. Фу, ну да, здесь как-то по, по это получше. Там, конечно, одно место было просто демоническое. Да такой серпантин с прицепом заезжают только настоящие боевые маньяки. Сейчас меня чуть попустило, я по крайней мере дорогу вижу вижу, что да, развороты мощные, но в принципе должен я с прицепом все это пройти. Уклон, вот сюда бы я не въехал. То есть, если, если когда-то будете думать, поехать с прицепом наоборот. Даже не думайте. Назад не въехать, на, на, на обратно не забраться. Слишком большой уклон. Просто может не хватить мощности автомобиля для этого. Ох, вот это, по-моему, последний из жести. Очень у него близко вот этот край. Я боюсь зацепить его колесом внутренним. Пускаю по максимуму. Не, нормально, пройдем. Даже с запасом прошли, смотри-ка. Ой, как... Как-то как тут пропасть, обрыв. О, Блядь. Только их тут не хватало. Ну, за задену, значит, сами виноваты. Не фиг было машину парковать так. Нехорошо. Ой. Все, похоже, выбрались. Сейчас скоро будет красивая деревня, озеро. Хорошее настроение. Там будет еще пару неприятных поворотов. Да? В ничего не страшного. Так, и рабора такая, что... Боюсь перегреть тормоза. На первой передаче спускаюсь. У меня все-таки сзади тонна прицепа. Ну, друзья, смотрим, как тут все в прицепе. Принцесса жива? Жива. Осматриваем прицеп. Досталось, конечно, вот этим задним. Я всегда думал, зачем нужны вот эти задние такие массивные алюминиевые штуки. Для того, чтобы скользить. Вот сейчас стерто уже довольно таки ощутимо с этой стороны стерся и довольно ощутимо с этой стороны стерся прям посмотрите О, как мы ехали по асфальтику да но остальное все нормально жуткий запах тормозов то есть воняет тормозами со страшной силой поэтому я несмотря на то что я постоянно ехал подтормаживая двигателем, но вот оттуда спуститься, причем вы понимаете да, что вот это вот это еще не самый верх самый верх, вот в облаке были еще выше очень мощный уклон вот туда бы, я точно совершенно говорю, я бы не въехал если вдруг у вас возникнет мысль с этой стороны с планерным прицепом заехать оставьте эту идею, это совершенно бессмысленно, то есть с итальянской стороны дорога э, сильно круче и как раз в этом некоторая беда, что я ее осматривал, осматривал, но все время смотрел на французской стороне. Как-то мне поэтому и мысль-то пришла глупая. Съехать сюда. Съездить сюда. Сэкономить немножко по дистанции. Но зато контент огонь, конечно. Так, давайте посмотрим, что он там предстоит. Все равно надо постоять как минимум полчаса, чтобы тормоза остыли. Почему я идиот? Оказалось, что трафик достаточно оживленный. На этой нашей страшной дороге Даже дельтики Друзья наши Тоже тут оказывается ездят Так что не мы такие А не дельтики Это каякеры Ну в общем трафик пошел Видите все друг друга пропускают Прошла надо вс... Мы тоже всех пропустим Потому что дальше как помчимся с горы Наш автобус уже остыл практически вот Красивейшие заросли Иванчая я вам сейчас покажу, куда нам дальше ехать. Эвакуатор уже за кем-то едет. Надеюсь, не за нами. Хорошо, что не за нами. Но видите, эвакуатор тоже достаточно длинный, то есть ему там тоже тяжело. А нам нужно пройти вот этот изгиб дороги. Ну, Их там много. Вот в этом лесу достаточно мощные изгибы дороги и подлость в том, что лес начал расти. Так-то по травке везде, везде проходило Вот если в лесу где-нибудь Ну что, будем пилить деревья У нас пути, пути назад уже нет Почему я идиот? Первая передача 2500 оборотов И машина продолжает разгоняться То есть мотором я торможу Ну вот 2800 Ну на 2900 вроде повисло то есть тормоза не надо использовать. Потому что я очень не хочу сейчас тормоза использовать. А придется. Не хочу их еще раз перегреть на таком уклоне. Вы знаете, да, что если тормоза пропадут, то дальше только в гору вот так раком вставать и тормозить об елочке. Кстати, лиственница. Вполне приличная дорога. То есть вот здесь уже чувствуется, что вроде как приключение... Ну, если не закончились, то хотя бы стали менее жесткие. Старая французская, ой, французская, итальянская деревня. Крыши руховнищие. Ну, правильно, кто-то захочет жить в таком ужасном месте? Здесь постоянно темно, нет солнца. Солнце, наверное, только по утрам. И то вряд ли. Там похоже старые постройки, а здесь вот новодел, новый домик уже. А там можно потом реставрировать. Видите, какая красота. Крыша из каких-то хитрых таких пластиночек, из слюды. И, и каменная крыша, представляете? Дальше идет двухполосная дорога нормальная. Ура! Хе, хе Класс! Все, свобода! Подъезжаем к озеру, которое я постоянно вижу, когда летаю на планере. Монте-Виза, понятно, что ни, ни при каких условиях в такую облачность не увидеть. Но мимо озера сейчас проедем. Смотри, какое высотное строительство уже тут. Нифига себе. Это уж прям как город-город. Курортный, видимо, городочек, потому что красивое горное озеро. И здесь не жарко. Тут сюда, наверное, все люди от жары ездят прятаться. Тоже каменные крыши. Интересно видеть всегда вот эту... О, кстати, как эти камерные крыши крадут, смотри. Видимо, старая крыша была. Вот она, полуразрушенная. Класс, мне так нравятся эти следные крыши. О, а вот и озеро. Можно купаться. Потому что, ну, красивое озеро. Сверху оно кажется маленькое, прималенькое. А так посмотришь, озеро достаточно приличное. Прицеп наш целый, невредим. Но, конечно, досталось ему будь здоров. В Индии, когда ездишь, есть такое расширение пространства иногда. Кажется, ну никак не проехать. Раз и проезжаешь. Вы посмотрите, какие огромные постройки делают вот с этой каменной крышей помедленнее поеду точно смотрите, прям плитки кла здоровые удивительно местный антураж вот это уже такой тоже курортный городишко судя по всему шалешечки такие что-то свеженькое строит Около барчики все сидят. Хорошо. И наверху поинтересней построечки. Тут уже постариння. Очередной городочек. И мы нашли того, кто едет медленнее нас. О, тоже там какое-то культовое сооружение. Вот этот автобус, во-первых, страшно воняет выхлопными газами, а во-вторых, едет существенно медленнее нас. Будем вгонять. гонять. Шони-городок, то культовое сооружение. Прям очень они здесь популярны. Тут вот служение не идет, закрыто. Видимо, все в первую пошли. Мы уже достаточно прилично спустились вниз. Название города. 50 притормаживаю. Ну и наблюдаем. Ведь очень много везде цветочков висит. Вот они прям везде тут. На самый верх получается не поедем. Культовое сооружение сбоку остается. О! Первый светофор на территории Италии. Ура! И вот закончился городочек. По сравнению с Францией, здесь, конечно, побольше влаги. Сразу чувствуется. Совершенно другого типа растительности. Ну и холмы такие, не французские. Ну и погода тут же. Помните, я всегда говорю, что в Италии всегда погода хуже с точки зрения полетов. Да, более влажные, более низкие облака. Это хорошо и ярко чувствуется. Началась Италия уже равнинная, как вы видите. Мы спустились с гор. Горы остались где-то сзади. А у нас пошли, по сути, колмики. И... Равнина, сады яблоневая. Это яблоки? Да, скорее всего, вроде яблоки. Заезжайте с перекрестка с трудовым движением. Через... И Шест... пошли черепичные Это крыши. Как вы видите, движением. закончилась, и... закончилась и... эта странная каменистая крыша. И пошла обычная классическая черепичная. Ну и вот они, зеленые равнинные поля Италии. Летим дальше. Теперь мне нужно за ночь пересечь всю Италию. Ну, вот такая Италия уже вот обычная, привычная. То есть, то, что было выше, вот эти городочки, они, конечно, были очень интересные. Горные. Я в горах итальянских и не был практически. То есть, был на равнине. Там в Генуе был, в Венеции был, в Турино был. Во. Вот оно вот. Вот такое. И чувствуется, что здесь, в общем-то, уже жарко становится. Но какой мотороллер? Веспа? Конечно. С Смотрим, Веспа? Я даже не помню, когда мы летали, был прекрасный вид э, сальп вниз. Мы летали с этой стороны. И я помню вот этот замок. Он просматривался в самом конце долины. Или мне мерещится, или это был другой замок. Ну, неважно. Такой же я видел с неба и хотел посмотреть снизу. Вот, мечты сбываются. Выглядит заброшенным. Заброшенным? Ну, выглядит. Как будто бы без Ну, может и без окон. Давай, скорее, скорее, скорее, скорее. Какой красивый вид. Сейчас, может, через дырочку будет еще. Друзья, посмотрите, это прозевали мы этот момент, но кусочками вам эту бесконечную красоту. Классического итальянского городочка. Вот они, сросшиеся улочки. Ой. Все как я хотел, как говорит Макс. Смотри, какое здание тоже интересное. Вот теперь нам надо так, чтобы никого не сбить на этом развороте. Ой, ой, ой, ой, ой. Там мужик как раз очень волнуется за свою машину. Оп. Через... Смесь кирпича метров... и камней. Смотри. Ага. На второй выезд. Ну вот как-то так нас завела Мария Ивановна, что. Может, тут вообще нельзя было ехать? Нет, сзади нас тоже едут. Ну очень узенько. Ой. Нормально, проехали. Пальмы пошли даже. Так, как-то мы сейчас тык и прямо. По крайней мере, так нам рисует. Вот что создавало нам аромат последние 15 минут. Вот это вот Гамнавозка. Кто там говорил, что Европа стонет от страшно дорогого топлива? Рубль 89. Ну, было там 1,7 евро, 1,6 евро, сейчас 1,8 евро. Никаких проблем. Так что не переживайте, товарищи пропагандоны. Все здесь у нас хорошо. Заплатим 10-20 евро-копеек за 1 литр топлива, не обеднеем. Пробили часы на башне местного городочка. Вечерело. И совершенно божественно пиццей пахнет. Не знаю. На центральной площади прям пахло-припахло. Сразу у меня прорезался аппетит. Потому что до этого есть не хотелось. Ну, честно говоря, жарко. Понятно почему во всех южных странах. Это идея, что кушают вечером, ночью, практически. Заправляем нашего коня. 1,9 евро. Оп! Что, кончилось что ли? Давай еще! Ой, так мало съели. Обожаю Т4. Мы можем посмотреть, сколько стоил нам переезд, переезд Волкова через Альпы. 26 литров. 51 евро. Слушай, ну я не верю своим глазам. Но это мы перебрались целый день. Целый, целый день. Это <с> <с> машина дышит топливом. Ну вообще расход у меня обычно около 7 литров на ней. Ну действительно, не так много расстояния просто проехали. Схема, конечно, оплаты итальянская. Давайте я вам расскажу. Значит, все колонки помечены. Вот там стоит центральный терминал приема денег. Э -э Суешь карточку, он блокирует 100 евро и тебя заправляет любой. Неудобно, потому что, не дай бог, терминал сломался или очередь, или еще что-то. Чуть-чуть сэкономили. С другой стороны, работает и работает. Ну что, Борь, как ты дальше? Прекрасно. Дальше? Ну как дальше? Дальше сначала до Гену и под Гену к родственникам автостопом. Потом в Милан, потом еще, может, во Францию вернусь в Анси как тебе автостоп в европе а, я на самом деле просто в шоке то есть мне многие говорили что в европе хороший стоп но во франции вот я буквально вот, вот только поднимал палец снимал историю как я поднимаю палец еще вот думал что ну сейчас сниму историю а дальше уже начну там э, стопы вот я снимаю историю смотрю машина останавливается и так четыре раза вот я только из одной машины вылезал вставал на точку руку поднимаю ну, меньше двух минут. Ну, может, карма? Может быть, карма, не знаю. Посмотрим, какой автостоп еще в Италии. В Италии я еще не стопил, так что, может, покажется только во Ну, видишь, как тебе, опять же, вчера повезло. Захотел? Раз? Друзья, мы вчера вечером как раз отмечали наше окончание полетов. И я говорю, а я завтра в Италию. Он говорит, о, а мне в Италию надо. Вот, собственно, так. Вот так и бывает. Оказалось, казалось, по пути. Отлично отлетал, ему еще и с погодой повезло. Давай, удачи тебе. Спасибо, Игорь. Игорь э -э -э -э! Был рожденный ползать и думал, но оказывается летать могу. Да, Хорошие дороги. Верный Т4, погнали дальше. Эх, друзья, мне еще пилить 11 часов 15 минут и проехать надо еще 1177 километров. О, как мне еще ехать. Вообще проехали мы проехали мы совсем чуть-чуть, судя по всему вот отсюда начали, вот символ дома то есть визуально вообще какая-то исчезающая часть маршрута, но зато все горы прошли как выглядит рассвет в Италии Ну примерно так огромное количество грузовиков стартовало на рассвете где-то ночью в районе трех часов ночи я начал засыпать за рулем, как обычно. Ну, не то, чтобы засыпать, но думать об этом. Ну, поэтому пришлось остановиться. Вот здесь стоял грузовик. Мест других не было. Вот ну, таким образом мы стали. И чем прекрасен Т-4, тем, что видите, что пилот важно там. по Попона боевого коня, да, видите, жена кинула. Как спать? Вообще, есть спальник теплый, пуховый. А сейчас можно будет э, о, <смех> Макдональдс. Сейчас можно кофе взять. Э, Заправиться на заправочке и мчаться дальше. Так, друзья, что произошло есть на завтрак? Совершенно великолепный пикан. Ну, капучино, естественно. Скорость обслуживания какая-то дико стремительная. То есть просто пулей. Я не успел хрюкнуть, и мне уже все подали. Я обычно еду не фотографирую. <смех> друзья, но ну, это потрясающий куплиновый пикан. Если кто любит такие.. Я кто брал его а, чаще всего чаще всего кофе на заправке МДП, когда ехал на работу в гараж. И он был когда-то вот таким же вкусным, потом, конечно, испортился. Но вот это просто тоже то самое, не знаю, какой комбинации, Там прям супер. Вот это заведение. Я в восторге. <смех> Иногда так ну, немного нужно совсем для доброго утра. Отличный кофе, <смех> вкусный пекан и стакан свежего апельсинового сока. Мелочь, но э, знаете, сколько раз на заправке вот это все покупаешь и не испытываешь, наверное, какого-то удовольствия от этого? Э, могу сказать спасибо итальянцам, потому что ну, три мелочи, но все настолько классное, что я не знаю, я сейчас бодр <соц> <соц> утро, готов мчаться дальше. Еду по автобану, это скучно, конечно, тех красот, которых мы вчера досмотрелись, нет, местность равнина. Автобан нормальный, но, конечно, по сравнению с ночью намного больше грузовиков, то есть они прям сплошной линией. Скорость 100 уже, ну, вот, 100 комфортная, 110 уже некомфортная. То есть прицеп, конечно, не рассчитан на большую скорость. То есть я могу с ним ехать, у меня, к счастью, нормальная центровка не, не виляет, но есть куча видео, когда прицеп неправильно центрированный, если сзади груз побольше, а впереди поменьше может размазать машину просто за, за, за несколько секунд. Шмяк-шмяк-шмяк и все. Ну и, как вы понимаете, перевернуть 300 тысяч евро, которые у меня болтается вот там где-то за спиной, было бы несколько обидно. Показались Альпы. Низенькие, но явно с левой стороны идут горы. Собственно, там Австрия. А впереди где-то там Словения, до нее совсем недалеко. Как вы видите, друзья, сколько мы не едем, Альпы постоянно рядом с нами. И у меня мечта как-нибудь пролететь на планере Дугой Альп. Вот, примерно до сюда и еще дальше. Друзья, чтобы было понятно, как мы едем, вот так. Ну что ж, Аривидерчи. Чтобы пересечь Италию насквозь, понадобилось 48 евро. Много это или мало, ну, нормально, мне кажется. Всю страну. Горы купаются в рассветной дымке. Не прошло и дня, как я по ним соскучился. Кончается автобан. Да. Граница, что ли, была? А, точно все. Граница, посмотрите-ка. Все, мы в Словении. Италия пройдена, сапог Италии пройден, впереди Славянские горы. Дымку, которую вы видите, это не дымка, это настоящий дым. Только что. И прям реально Гарри пахнет. Только что поехало огромное количество машин тушить какой-то пожар. Вы можете слева наблюдать. Городочек. Купающийся в рассвете. Проехали сзади перевал И двигаемся в сторону города Любляны До него 45 километров осталось Вот такие холмы вокруг Мне кажется, должно быть замечательно летать на парапланах Вот она, Угорщина Мы едем по Венгрии Я сам не заметил, как сюда попал Впереди какое-то огромное озеро Удаление от аэродрома километров 100-150, соответственно, возможно, над всем этим мы будем летать. Я съехал с автобана, и, честно говоря, качество венгерских дорог мне пока не очень нравится. Постоянно качает прицеп. Квак, квак, квак, квак, Ну и сама дорога сложнее, то есть стречка постоянная. В общем не того я хотел не того возвращаясь на автобан подъезжаем к будапешту но в сам будапешт никто въезжать не планирует поворачиваем направо на объездную местность как вы видите поменялась безумно жарко покидаем автобан Дорогами местного значения до аэродрома нам проехать надо всего 4 километра. На этим местом мы уже будем летать. Воздух горячий. Руку обтекает, прям чувствуется тепло. То есть градусов, наверное, 36 точно за бортом. -дэ -рэм -дэ -рэм -дэ -рэм. Через 600 метров вы прибудете к месту назначения. Через 600 метров к месту назначения? Опа. Друзья, должен быть аэродром. Вот мне всегда... Ой, там смерчили, пожар. Посмотрите, какой ужас там творится. Где-то здесь аэродром. Смотрим со всех, со всех сил. Похоже, вот он справа. Планера, планера, планера. Ура! Смотрите, какой я здесь круг нашел для разворота. Вот мой въезд. А я тут наяриваю, кружочки. Я не знаю, для чего этот круг нужен. Но вот посмотрите, как удачно я придумал развернуться. Еху! Добро пожаловать! Приветствуем участников чемпионата планерного. Теперь только бы понять, куда ехать. А куда нам ехать? Ну, судя по всему, сюда куда-то. Так. Надо куда-то ехать. Ой-ой-ой. Друзья, мне выдали бумагу, объяснили, куда ехать. Сразу же бросились ко мне. Вот сколько нас. Ух! Плаги! Соревнования! Ура! Едем искать наше парковочное место. Где-то за красный цесный. Какой самолетик. и чинят его. Угадайте, где мы должны стоять? Но я нашел N1, это американский экипаж вот, значит наше место вот здесь и мы стоим мордочка сюда теперь мне нужно поставить также прицеп параллельно и все и собирать планер. Верный Т4 нет лучше машины, друзья, если вдруг кто-то продает, вот если найдется фирма, которая сделает новый Т4, тут же Volkswagen скажет, мы выпускаем Т4, куплю два, один куплю, второй запас. Великая машина совершенно, безумно надежная, очень мне нравится. Ну и тем более, мне кажется, за видео переезда через перевал компания Volkswagen мне должна просто произвести Volkswagen Т4. Я не верю, что мы там проехали. Ну, скажу вам честно, счастлив. То есть, доехал, настроение просто потрясающее. Не знаю, какая-то вот сразу же сюда, атмосфера. Планера, люди, флаги, вот эти волонтеры. Юноши с горящими глазами там подбегают, да, да, приехали, ура, ура, ура, есть, не знаю, классный, хороший мир, я рад, что здесь. Друзья, выглядит это, конечно, весьма трагично, такая табличка, с другой стороны она помечает наше место. Я действительно, видите, не ошибся, верно определил место положения стоянки нашего планера, будущее, и сейчас прибудет капитан очевидность э, оптимизм <смех> Матуза. И как он же капитан команды, он утвердит, что скажут: Да, заезжай. Бах-ба-бах! <смех> Камера на готове. <смех> Подожди, стой, стой, стой. Встреча. Встреча двух друзей, которые не видели друг друга с вами. Друзья, он вообще мой жилодатель, жил, жил, жил, ответственная квартира, сдатель. Да, ну что бомж, бомжом. Не берет, Когда я бомжую в Литве, он меня берет. Чтобы пожить к себе. Да. Ты готов? Ой. Всегда готов. Слушай, да я уже нашел наше место, мы рядом с американцами торчим. А, теперь он бомж, кстати, у него нет места жительства, да, да. и я, я ему даже предложил, друзья, представляете, до чего я дошел, говорю, вот мы сейчас это все выкинем, положим меч вот здесь посередине, ну как помните, там спали рыцари, между ними меч, вот так-таки мы будем. Сейчас вопрос просто, меч, как говорится, уточенный или нет? Ну, посмотрим. Да, может, да. мы что-то нибудь посередине не меч положим? А что? Ну. женщину. О, о, уже иди. Все, хорошо все? Да, после литвы сейчас чуть-чуть согреться. А ты как в баню приехал, да? Ну, получается. <связь> <связь> <связь> Друзья, только у меня практически нет никакой разницы. Единственное, что мы вчера залезли на, на перевале. Слушай, мы чуть-чуть без не вчера не остались. Ну, ничего это, был, себе. это был мудаческий подвиг. На этом удачном подвиге мы зарезали на перевал, и там было холодно, даже простудился мой коллега, но он реально, высунув камеру вот так в окно немножко, он умудрился простудиться, кашлял потом весь вечер, и в общем так вот. А с мячом спали? Мы всю, всю ночь, мы всю ночь ехали, Но рассказываю, ехали. Рассказываю. А, да, это знаете, как посмотрят нас, знаешь, где больше всего гомофобии, да? В какой стране? Ты скажут, а вот они, вот у них европейские шуточки, Да. Почти попал. Чуть-чуть колесо еще надо сдать вперед. Нет, нам надо сейчас развернуться так, чтобы туда. Ай, что стиль моксель Да, да нам, же, нам нужно сначала собрать планер. Да, это будет лучше, а потом пустой прицеп вот так поставить. А, а почему ты сразу не сказал? Ну, чтобы интереснее было. Вчера пожар стоял весь день. Большой дым. Набирали в нем? Нет, не набирали, но через него заходили на посадку. И главное, что скопилось на высоте 3000 большое-большое облако на, на всю территорию. Не секрет, что каждый спортсмен худеет к соревнованиям, потому что планера э, в определенном классе, наш класс довосил 8, 8, 850 килограммов. И вот мы с капитаном оптимизмом... 800? 800, Мы с капитаном оптимизмом, посмотрите, как хорошо похудели. Он, yeah. ты насколько? сколько? Я на 3. А я на 2. Да. Но нам мало, поэтому... Нам мало, поэтому мы, видите, чтобы меньше худеть, сняли баки э -э топливные крылевые, которые нам не нужны. У нас в фюзеляже 14 литров топлива, это более достаточно, чем... Но вот была сейчас пляска с бубнами на полчаса. Тут вот бак вот здесь крепился, аккуратненько снят. Ну и, соответственно, нам еще осталось снять второй. Так что немножко дольше, чем час мы собираем планер. Ну, короче, чем сбрасывать еще три килограмма. Да, если, если сбрасывать еще три килограмма, тут бегать нужно yes. всю ночь. А тут вот уже есть. Фу. Сбросил. Сбросил. <laughs> нужно планер помыть, заклеить стыки всей изолентой. Но мы так намаялись с этими баками, что сил наших нет. Надо немножечко... Мы, в конце концов, что на работу приехали, шеф? Нет. Ну все, погнали. Нет, нет. Как выглядит душ местные охладить охлаждать система охлаждения вот так самый счастливый вечер смотрите я брел вернулся к своим друзьям собакам которые были со мной четыре года назад мы были вместе да О, вот, меховые меховые собаки такие О, хорошенькие это ездовые лайки по-настоящему ездовые они так ездят что страшно за ними угнаться Значит, все, вот могут этот автобус взять на буксиру, куда-нибудь перетащить. Думаете, как на них? Я еду из Эстонии на собаках. <с> на собаках. Автодом подцепляют к собакам и дым-дым-дым-дым, да? А? Вообще, удивительный живут. Мы оказывается поселились рядом с полицейской академией. да не все садятся в машину, куда-то едут на очередное задержание. Вот. Я к чему это? А палатка-то. Машина наша будет стоять вот здесь, а палатка здесь. Поэтому лучшее соседство, мне кажется, на всякий случай. Вот у нас замечательная компания в друзьях. И собаки, и сборной Эстонии. И вот как выглядит наш кемпинг. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.